Продолжает настройку энергетической системы человека луч Риба-4. Он изменчивый по цвету, может быть красным, розовым или оранжевым. Работает в связке с чакрой Вишутха. Ускоряющий, очищающий кровь луч. Под его воздействием состав крови нормируется, а сама кровь становится красивой. Поэтому он особенно необходим после хирургических операций. Когда луч доходит до сердца, в нем обозначается световой кристалл. Этот кристалл в начале работы может быть гранатового цвета, но затем постепенно светлеет и становится как изумруд. Кристалл активный. Он вращается, испускает лучи. Его свет очищает артерии, вены лимфатическую систему. От его работы организму становится приятно и нарастает позитивный настрой. Луч РИБА-4 действует по-другому, как все предыдущие лучи. Это слияние микро- и макроуровней. Сливается звучание космоса и внутреннего мира человека в проявлениях природы. Это невероятное Яркости процессы происходят, созидательные, гармоничные, прекрасные. Они вытесняют из сознания человека привычные фоны машин, засорений, мусора. Будто гигантский магнит вытягивает все ненужное из тела человека и земли. Потом большая вода омывает и тело человека, и тело планеты. Происходит обновление, и человек, и земля расцветают. Появляется возможность ощущать необычайной чистоты воздух и дышать ним. В голове отображаются много планет. Они вращаются, вспыхивают цветы разноцветием испускают лучи. Выстраивают связи с органами. Меркурий, Луна и Солнце особенно активно участвуют в работе луча. Меркурий задает направление работы. Луна с энтузиазмом включается и помогает нормировать жидкостные среды организма. От Луны как будто дождик идет и наполняет все клетки кристально чистой водой. Во время работы луч работает как система, встает на макушку головы и как гелем заполняет сосуды, капилляры, под давлением, под напором и сепарирует негативы, сначала артериальную систему, затем венозную, затем лимфу, потом луч поднимается вверх и сепарирует поврежденные энергоинформационные элементы, а затем Возвращает все нормированное в систему, и все становится очень красивым. Нормируемый элемент отделяется лучом с особым звуком, чпок, и уходит в чакру сахасрара, а затем чистый и сияющий возвращается назад. В вишутке происходит очищение, затем в анахате, и в ней... Норма, гармония, любовь. Очень скоростной луч дает отражение на солнце. И когда солнце касается, там вспышка происходит. При работе луч делает золотые восьмерки через солнечное сплетение, и все тело покрывается цветами. Кристалл встает в сердце, и возникает вопрос, а правильно ли, что он там находится? И кристалл отвечает, правильно. Затем происходит активизация ДНК. Она встрепенулась, вытянулась и пустила горизонтальные серебристые лучики. После этого работа идет внутри клетки. Клетки иногда теряют ориентацию, они сбиваются в кучу, как фарш становится. Луч эти клетки расправил, распределил, настроил, при их согласии, на правильную вибрацию. Из клеток в это время стали вытесняться через поры черные игольчатые внедрения. Вода организма замерцала, как лунный свет. Вишутка выстроила световой мост на солнечное сплетение. Она расширилась и издает настроечный хрустальный звук. И от этого звука вода танцует, соединяется с другими каплями и выстраивает гексаграммы, которые видят и Солнца, и планеты. Новый лучевой поток, турбулент, принимает от Солнца Меркурий. И передает далее на Луну. Потом уже в организме. Их принимает чакра Вишутка. И задает моторику всему процессу. Показываю чистые водоемы Земли. И воздух тоже очистился. Это означает, что работа по нормированию организма даже одного человека касается структур планетарного макропроявления.